Всем привет, привет, как я говорил. Это вышло. Ну это вторая.. Вышла вторая часть. Она наша долгожданная. Окей, если что, я... Видите, да, я. Вот, и заходим сюда. заход Так, надо поспать сначала перед этим тяжелым днем О, бесит если я даю виду, так что я, у меня будет, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, эту игру. Ну как поиграем я сейчас наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, наверное, ваи очень, очень, очень, очень, очень, это первое за прошлого видео, это уже вот, вот сейчас и двести тысяч. Ты твою твоему, слушать не буду. Я, пак... вот мои кнопочки. Блин, закачу 5 миллионов долларов переехать да, той Вообще нет, я видео записываю, уже все. 325 вообще проблема ну ты 50 понял фига все а у сейчас нормально не кажется пока я квартиру буду покупать я уже наверное съеду отсюда ой у меня уже будет наверное 10 миллионов подписчиков ближе прикольно кнопочка иметь Но вообще тут интер это интернет тут играть прикольно так если подлепает это и третью часть я сниму и знаете видео наберется 10 лайков да пуша уша по уша по уша типа мне так вот проблема у нас большая что я без них сейчас девочка ненавижу. надо нам компать купать такой щенок. у меня 3 миллиона и у меня сейчас видео пипец в гору как плохо идут не могу же новое ну, видео Пойдем, посмотрим на сколько денег она спать смотрим спать если оно, спать Да, круто. Я так рад, как вы знали. У меня целых 98 тысяч, когда мне надо 5 миллионов. Это же так круто, да. Я согласен с вами. Это очень много для меня, а вот для этого не, это нифига. Ни Пытаюсь сделать хотя бы на 90 процентов. Ну я это сказал? Сразу все неправильно. Афиги, на 62 процента. Ну и вообще 64. Молодцы, просто мне Оскар надо выдать. Вот. Это кнопка? Не-не-не, это не, же вообще удайно вылезнет. Говорят, что Роблокс, это да, ни одна не такая игра. Надо мне нервничать. Бжоп. 30 тысяч. Всё, опять 98 минимум. Вон, нет. Да, мне отсюда. 70 тысяч. Вот вы... Вы вот это вот видите? Актив упал в этой игре. Не так у меня актив нормально. Ну блин, в этой игре тут активы ебанутые У меня сейчас будут платы просто так порываться. А ты мне на куплять, но Я хочу на квартиру купить. что, хочу на квартиру. Но её... Я, я, я не смогу так на компьютерном помещении. Надо нормально собраться и нажимать нормально на кнопку. Во, вот так, например, каждый раз. Вот так, так будет нормально. Ну, два Ну, ёб... Еб... Ну, реально просто бесит! Сейчас вообще... Твою ё... Всё, у меня сейчас нервы кончатся. У меня три миллиона за вторую серию. Я хотела, вверху, серию уже квартиру купить. Как я вижу, я растян... растянется надолго нервы мои нервоз меня берет если видео не залетит я возьму и сниму завтра блок как я иду в школу да не залетел завтра, завтра в эти блоках я иду в школу бесед а можете знаете что я сделал подушеком что выгодно я куплю еще. или манить нормально но реально бесит уже как будто вам бы не бесило если бы у тебя видео бы у тебя видео не залетал в реальной жизни стараюсь в ролике пилю бы пилю а вы не обращайте внимания это же как бы тоже. Итак, ага, вот. Так что вот так получается, да. Блин. Красный уровень, блин. Меня 50 тысяч будет. Я под новым купать. Все. Я не могу держать всех. Возьму и куплю себе новый компу, Все. Я права, бич. Вот даже, даже с этих кликов и то больше зарабатывает. Посмотрите, посмотрите, вот. Подумал, как купил, да, все, нафер. Либо как нашму идти. Какой-то самый дорогой 620, да? Сейчас, раз, пока. Да? Я его купил. А это уже были нормальные ролики. Я сейчас пипец какой голодный, я могу сейчас отдохнуть. Я побледнел, кстати, даже у меня 2 миллиона 800 тысяч час здесь работаете просто возьмем вот новый компонент я же умру в этой ура ура у меня вот эта штука есть все ради квартиру следующую серию квартиру потому что вот эта штука как вы видели, там был гонек, да? А он это все умножает и дает больше всего. И денег, и. И подписчиков, и все сразу. Это очень полезная штука. Короче, умножает. Я не знаю, как умножать, но почти умножает. Вот, такие результаты, да. Запоминайте прошлый, посмотрите, сейчас новый мой рекорд, кстати. Смотрите, блядь, я весь голову у меня спать, я по то эти попутал, что идет. Так, давай, давай, давай, давай, сейчас будет, потому что сейчас надо скоро ролик заканчивать. Воу-во-во-во-во-во-воу. Видите? Видите? Вот, воу, во-во-во. Видали, видали, видали? Вот огоньк даже нарисован. Вот, из этого огонька я могу сейчас заработать много денег. Из одного огонька в реальном жизни не работают. Вот тут все работает. После виду куплю. Блин, я спа. Я спа, не спал уже трое суток, наверное. А, привет, можно, может, и того что ты почувствовал. Давай, просыпайся, почему? Блин, просыпайся, засыпай. Фу. А на этой ноте мы и закончим эту серию И всем пока, пока кто был на канале. Когда берете 10 лайков, я сниму продолжение на третью часть. И всем пока.